Всем привет меня зовут юрова на канале семенка мы продолжаем Мандаун, и я в принципе проехался я проехался еще раз и поговорил с ней нажал на q и у меня вышлась и вышлась вот сюда я не знаю там написано как бы буковка е типа ты можешь еще раз зайти типа ты можешь еще раз покататься но не хочу и кататься больше с аквариной по этим заснеженным горам ночью и зимой на санках мне это не хочется мне это не нравится и да и мне много заданий надо выполнять поэтому зачем нам это сделать Зачем нам это сделали я? Да что ты стриваешь? Зачем это сделали, я не понимаю. Ну, покатились, прокатились и. прокатились, как бы. Я ничего от этого не получил. Никаких подсказок мне не давали. Никаких предметов. Мне тоже никто ничего не дал. Я иду обратно. Я иду обратно, и куда я иду, я совершенно не понимаю. Мне нужно в дом деда. Где этот дед искать? Не дед, точнее, дом. Где искать этот дом? Где дом? дедодом? дом где? Я не знаю, где дедодом. А, ну нам надо через мост. Все понятно. Нам нужно через мост попасть, через мост пройти. А мы были вот здесь? Я вот, честно говоря... Честно говоря, я... Были. Были. Да были, были везде по тысячу раз. По тысячу раз были везде уже мы здесь. Так. И отсюда я пришел. Значит, какой-то другой вход, другой выход мне нужно, потому что попасть к мосту. Мост находится с той стороны горы. То есть вот где-то здесь. Возможно, я сейчас на него попаду. Кстати, что-то нарисовано. Угу. Вот мы сейчас на этой канаточке должны приехать. Хотя... Хотя... Вот этот меня ведет... А, ву, все правильно, все хорошо, отлично. Все отлично, хорошо. Мы сейчас отсюда как раз к мосту и попадаем. Потому что, насколько я помню, мы по этому пути и шли сюда. Мне нужно попасть... К дому художника сначала, потому что там флорина с козами и с козой Аллегрией э гуляет где-то она там. Ну, не знаю, почему, как они там отремонтировали козу. У меня вообще была целая голова, точнее не целая, точнее целая, но голова. Они как-то сделали целую козу. Ну, хрен его знает. Я не знаю, я не понимаю. Так, вот он, дом художника. Сам он где? Сам он где, мы не знаем. Пойдем его искать. Не хочу варить кофе. Долгое занятие. О, сохранение по-любому надо. Сохранение надо по-любому, потому что я не хочу начинать опять там непонятно откуда непонятно откуда заново. Так, серпантини. Художник ушел. Ушел. Ушел, а он не стал ничего рисовать. Он не стал ничего рисовать. Чуть у тебя хватит? Радио? Блин, ладно, уходим. Уходим. Я ему не ту музыку включил, когда уходил. Вот он расстроился и и свалил. Так, теперь надо дедо-дом найти. Я вот, честно говоря, я не помню. У меня нету больше этих штук. И да и это понятно, будет. что некоторые частей не хватает. А я уже не помню, что у меня есть. У меня, кстати, ключ. А, что за ключ? Ключ в деда дом Все правильно. А вот это что? Это у нас и мы уже использовали, это на мой фонарь. Это, это, это. А вот это что? Это для пушки трубки ключики всякая ерунда ладно пошли пока нам ничего здесь не предлагают делать точнее предлагают но у нас нет плитки можем кстати сразу набрать воды здесь эти твари есть я не вижу но ладно наберем воды а я могу что-нибудь набрать воды нет я же не взял это да Больше. ну и ладно не хочу не хочу, не буду, не буду, не хочу. Так, деда-дом, деда-дом, деда-дом, деда-дом. Где дом деда? Кстати, возле выгрузки сена что-то мне тоже надо было сделать. Здесь где-то было задание. Где журнал? Где журнал? Наугад тыкаю, ага. Подобрать голову. А, голову козы надо... Станция разгрузки сена. Где-то здесь голова Алегрии этой. Где-то здесь голова козы. Это понятно, но где? Это же правильно, станция разгрузки сена. Да, станция разгрузки сена. Где искать ее голову? Причем подобрать, значит она где-то валяется. Валяется бесхозная голова. Ладно, бегу все вокруг, поищу, посмотрю Может найду Может где-нибудь здесь Может где-нибудь вот здесь Может где-нибудь в кустах В траве, точнее Но я, в принципе, ее должен увидеть Или она должна Как-то мне, блин Знак подать Порать, покричать. Ой, что-то я... Что-то я сделал. Я что-то подошел, грузовик какой-то завелся. Это что такое? А, это типа... А, вон он, ⁇ Ну-ка, стой. Я не знаю, зачем это сделано. А, я просто подхожу, мне не надо даже нажимать, даже нажимать... Даже нажимать на Е не надо мне. Просто подошел, и он уже здесь, да? Не, ну я-то голову не найду. Я обижался в округе, не нашел ее. Я не знаю, где она. В принципе, так. По подсказкам. Я не хочу ездить сейчас на этом, блин, греваном в грузовике. Мне на нем неудобно. Он слишком шум шумный. Он слишком плохо едет, у него плохое управление. И я не вижу голову никакую. Станция. Разгрузки. Выгрузки. Сена. Ну, я здесь. А где башка? Башка где? Отсюда я попаду вообще в другое место. Через туннель поеду, да? Ну да. Мне-то надо сюда. Зачем так усложнять? Зачем они все так усложняют? Где эта голова? Должна быть здесь где-то по идее должна быть здесь ладно сядем на грузовичок проедем сейчас туда направо мы посмотрим что там я не знаю тоже дали мне задание блин непонятно зачем непонятно какое непонятно где это все искать я пришел на место на правильное место поговорим да поворачивай ты жму жму он не поворачивает надела сейчас попробуем повыше подняться мне нужно сначала забрать это да где я тебя заберу он не хочет без нее уезжать потому что ее нужно ее забрать ему, ему нужно ее забрать а где она сколько можно тут бродить вот еще можно кстати посмотреть Вот уже вырисовывается карта. Ну, блин, тут в принципе все понятно. Я даже я даже не знаю, мне в принципе понятно все. Где вот башка это лежит, это козья Я вот это мне непонятно совершает. Я как-то ее должен увидеть. Мне кажется, я по идее должен ее услышать. Ты, блин, давай не застревай только здесь. О, я нашел какой-то новый дом. Вот здесь я точно ни разу не был. Тут очень много домов понапихано. Понапихано домов. Ну, все то же самое нарисовано. Ага. Погоди. Я не хочу туда идти. Я туда не хочу, я в дом хочу попасть. Там ванна. Встань. Так, возьмем вилы, потому что я не знаю, что нас там ждет. Нет, ничего нас здесь не ждет. В принципе, их слышно. Тут только патроны, да, или спички? Спички. Спички. Свет. Сохранились. В принципе-то... В принципе-то и все. Больше ничего нам здесь не предлагают где мне искать эту голову я не могу понять совершенно не понимаю я короче я пробежал пешком над э, над этим мостом ой, над этим тоннелем точей пробежал пешочком над ним и в принципе и мне не говорят что нужно забрать голову значит я могу на машине проехать сюда посмотреть что там дальше потому что я не знаю я бежал все я бежал все нет ее здесь головы она ее не слышно ее не видно я бежал все скалы я обижал каждое дерево я бежал бежал каждый сток сена нету блин далеко до машины бежать ну ладно быстрее добежим чем будем ее вызывать Так, ладно. Если нам не дают голову, мы сейчас поедем к деду в дом и посмотрим, от чего этот ключ. Что-то мы должны же им открыть этим ключом, должны. Только я, честно говоря, не помню, где деда дом. Но это точно не он, потому что в самом начале дом деда, деда дом в самом начале игры. То есть нам очень далеко, очень спускаться вниз. Хотя не так уж и далеко, но... А, подожди, вот он, деда-дом. Все правильно, все пришли. Так, теперь сейчас используем ключик, откроем какую-то дверь. Посмотрим, что там у него лежит. Может, у него там голова. Хотя навряд ли. Тварь уже здесь. Это тварь уже здесь. Скорее всего, где-то на втором этаже, да? Тихо-тихо. А, она там бродит, за домом. Я думал, в доме. Ну, это хорошо. Ну, и... Ладушки. Тогда. Так, какую дверь мне нужно открыть. Теперь сохраню здесь на всякий случай. Как хорошо, что много сохраняло. Как хорошо, что много сохраняешь в игре. Так, тут никого, надеюсь, нет. Какая-то дверь у нас не открывалась. Вот это. Попробуем ее. А. Мне даже не предлагают тут.. Зайти в инвентарь. Так, здесь были, здесь были. Тихо, сена слышу. Слышу сена. Какой странный замок, но вот этот замок как раз мне как раз этот ключ. Покуха. всего нужно бояться здесь в этой игре всего бояться нужно. увидел бы вот видишь я же говорил блин ну, это правда просто сквозняк соломенная башка отпала ничего страшного ничего страшного не произошло ну наконец-то наконец-то как перезаряжать наверх наверх смена оружия Так, я взял еще патрончиков. Это что? Короче, сейчас пойдем стрелять. Что делать-то еще? Можем, в принципе, с окошко попробовать. Ага. Ну, не вижу больше ничего здесь полезного. Прицелиться, стрельнуть. Прицелиться, стрельнуть. Все просто. Все очень просто здесь. Так, ну что, куда нам предлагают идти? Мы взяли ружье. Что, э, что дальше-то? Дальше нам нужно идти искать голову. По идее-то, если мы просто журнальчик посмотрим. Подобрать голову, Олегри, станция разгрузки сена. То есть я должен подобрать голову, потом оттуда с этой башкой уже выезжать. Э, ну вот, на, на машине туда, куда нас не пускали. По идее, так. И дальше я уже иду обратно в бункер, беру какую-то пушку, чтобы расчистить завал на дороге. Где этот тварёныш бродит с -с сеноподобный? Я же хочу попробовать пострелять. Он один? Ух ты. Ты, блин, прицеливаешься так же, как и вилами размахиваешь. Очень долго. Папни, что, что такое перезаряжать винтовку используя ящик с патронами я ж того убил с первого раза э. а я его убил но он все еще шел вот это блин вот, вот это вот воля блин к победе так как перезарядить ну-ка стой ящик с патронами А я, мне не показано, сколько... Не, патронов-то у меня 13, то я вижу. Ну, мне сколько заряжено, по одному здесь, что ли? Ладно, 13 выстрелов есть, в принципе, мне хватит. Не так уж, что... И часто приходится нам стрелять. Он, блин, не бегает с, этой, блин, с винтовкой, вообще еле-еле идет. Так, ну и что, осталась только голова. Где ее искать, эту голову? посмотрю что там а что там может быть там ничего нет там точно нет станции никакой разгрузки сена поэтому мне нужно ехать по-любому туда я что-то где-то упустил ладно я эти моменты буду вырезать короче едем к станции все разгрузки сена блин ищем там эту бошку этой козы так, я очень много времени потратил на поиски этой головы. Я играю уже час. И я ничего не сделал пока в этой игре. Только добежал до дома деда и взял ружье себе. Да, конечно, хорошо. Это даже очень замечательно, что я взял ружье. Но мне нужна козья голова. Подожди, мне кажется, что я здесь еще не все осмотрел. Надо еще раз прям-прям-прям-прям-прям осмотреть. Мне же написано прям русскими буквами. Черными. По белому. Что Козя башка должна быть? Вот здесь. Вот в этом месте. Или хотя бы рядом с ним. Но нет. Нету. Нету. Нигде, нигде, нету, нигде. Где мне найти эту гребаную голову? Где мне башку эту найти? Я что-то здесь должен взять. Я что-то должен отодвинуть. Я бы, блин, под бы с удовольствием все это дело бы. Где голова? Дайте голову. Может сток сена поджечь? Машина там. Кстати, у меня была такая идея, я думаю, почему бы не поджечь сток сена? Может, он сгорит, а там голова. Ну, башка тоже сгорит тогда, получается. Просто больше негде искать. Я оббежал каждый камешек. Каждый камешек, каждый уголок. Может, она где на дереве сидит? Это же бред. Голова козы. Какое дерево. О, жарко. Долго горим, друг. Я не думаю, что что-то произойдет. Сгорит он, сгорит. Там не может быть голова. Потому что козе тоже жопа придет, если она сгорит там. Там я тоже бродил, там я все сопки обошел. Туда дальше он меня не пускает. А почему он не пускает туда дальше? Потому что, говорит, надо голову взять. Может она где-то там рядом с выходом? А я же на машине ехал, я ее не заметил. И что? Почему ты стоишь? Хотя бы я могу, по крайней мере, через него проходить. Он должен рассыпаться, упасть, исчезнуть. Ладно, пойдем тогда вот здесь пешочком, пройдем. Пройдемся здесь пешком. Здесь я тоже ходил. Мне нужно забрать, забрать, забрать. Смотри, он все равно идет. Где я тебя заберу эту Олег Ее нет нигде. Ладно, я, наверное, сейчас буду заканчивать уже. Потому что я играю целый час, я урежу эту серию минут на 20. Точнее, минут 20 получится. Потому что, ну невозможно, я не знаю где. Мне придется брать подсказку, я уже оббегал, все. Не пускает меня дальше. И я не могу бегать, почему-то. Что случилось-то? А? Я не знаю, где искать эту голову. Мне кажется, что я что-то должен сделать. Нет, все, давайте на этом заканчивать, потому что я не знаю. Я возьму подсказку, узнаю, где находится эта голова, потом я найду спокойненько, и мы будем продолжать дальше. Потому что это слишком... Здесь нет никаких задач, здесь нет квеста. Здесь не надо ничего думать. Здесь не надо думать, где найти. Тебе дают явную подсказку. Вот, станция разгрузки сена. Вот она, эта станция разгрузки сена. В пределах километра я оббежал все. Все. И нету здесь никакой башки. Возможно, я ее не заметил. Возможно, где-то лежит. Но, блин, это надо слишком запрятать, чтобы я ее не увидел. Все, на этом пока все. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал. Забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Комментируйте. Меня зовут Юра, это был канал Семенкин. Всем пока. А я все. Я сдаюсь.